Я собралась в магазин покупать себе новый дневник, потому что мы кончается. И еще я, ну да, я иду покупать только дневник. Оделась уже до пяток. Сейчас пойду, собрала уже сумку. Моя сумка, сумка всегда с ней. Спроси, почему ты смотришь вот туда, потому что я смотрю в зеркало. Так вот. Я смотрю сейчас, смотрю в зеркало, потому что... Так. Красота, да? Прекрасно. Это звальный футбол. Что я могу подделать? Что я могу подделать с этим? Ничего я не могу с Куплю дневник. Смотрю, посмотрю сколько он стоит если больше 200 то я хрена чт ко всем хренам и вот я уже иду по улице <как> слушаю музыку блин туда я не могу понять как не пройти с Европы вот, вот я купила дневник сейчас иду домой <как> Так, вот у меня наушники в кармана. Отдевайте так. Блин. Вот они. Нашла. <свят> Мама, помаши в камеру. Блин, подписчикам Ютуба. Холоденько. Финансовый директор. Нет, там есть эти. Домик. Знаешь кто есть? Спать. Я еду сейчас Куртки. А у, у тебя минус уже что ли? Нет, у меня плюс. 100. У нее плюс Плюс да. да. пятьсот. Плюс-минус 0. А ты, а ты а какие? Короче, ребят, у меня кончилась зарядка, так что сейчас я все скину на свой комп, буду редактировать вам видосик. А, а в остальном все нормально, ладно. Всем пока. С вами была Кристина, и это был мой кукинг -влог. Маленький влог и больше всего кукинг. Очень маленькое видео получилось, наверное. Сейчас редактирую, посмотрю. Ладно, я пошла редактировать. Всем пока!